полно вам ходить вокруг этой горы. Второзаконие, 2 глава, 2-3 стих. 2, 3. И сказал мне Господь, говоря, полно ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу. Итак, евреи, Ходили, ходили, ходили, да. Это было время такое, когда Бог вывел из Египта и не ввел в землю Бетобину, потому что их надо было обучить, их надо было взрастить веру, научить законам, положениям, чтобы они вошли туда и правильно жили. Но а и они так это долго ходили, им так это, э, но понравилось на полном обеспечении, что им надо было идти, идти. И Бог говорит, полно вам, довольно вам ходить вокруг этой горы. Идите к северу, идите, берите землю бетованную. А они говорят, не, это самое, мы это самое, не пойдем, мы не можем. И я сегодня хочу одну только мысль сегодня вложить. И кто послушает, правильно поймет ее, тот не будет ходить вокруг горы, а пойдет в землю бетованную. И тот принесет благословение себе и детям до тысяч народа. А кто не послушает сегодня этой мысли, так? Ну дай бог, что может еще будет такое время. Но тот будет ходить вокруг горы, и его только ждет не обетование, а гроб. Это такой вот момент, на который я хотел бы сегодня довести только одну мысль, и чтобы мы уловили эту мысль и поняли, потому что из 600 тысяч взрослых людей, плюс еще жен миллион двести, Просто еще старшие и младшие, короче, где-то ну, 2,5 миллиона до трех Только это, из нового поколения, то есть старого поколения, 600 тысяч взрослых мужчин, которые вышли, только два уловили этот период и послушались. Остальные вот этот момент, который я говорю, не послушались, и их ждали гробы, они все погибли. Поэтому сегодня есть такой момент которые, я говорю, просто одну эту мысль сегодня доведу, и все. Есть такой подростковый период, когда ты все мне-мне-мне-мне, и это хорошо. Это хорошо, чтобы ты рос. Но потом приходит, и папа говорит, мама, эй, давай нам что-то помогай. И давай, иди работай, иди что-то. И тут получается проблема. Не, не хотят. Вот бунты. Есть такие люди, что до, до, до 30-40 лет мама еще до своей пенсии кормит. Это же ужас. Это же ужас. Это, это ненормально. Это калеки. Это в полном смысле слова. И, это, и вот почему? Потому что период такой прозевали. Давайте возьмем такой яблонька. Она мне, мне, мне, мне, мне, мне все мне, мне, мне, мне, мне, мне, мне, жажду, помоги, все. А потом Бог выросла. И тогда дальше уже другим, другим, другим давай. И когда Христос пришел в смоковницу, а у него ничего нету, Он ее проклял. Пришел к смоковнице и говорит, срубите ее, потому что нету плода, мне, мне, мне, мне это нравится, а вам ничего не хочу. И вот есть такой период, что когда тебе, тебе, тебе, пустыня, а есть такой период, что ты иди давай. Понимаете? И вот многие этот момент, я говорю, 600 тысяч, которые вышли из Египта, только два человека перешли этот период. Остальные говорят: "А нам нравится мне, она а нравится, она нравится на гору иди, ты иди с Богом, а нам достаточно передашь нам, зачем мне трудиться, труситься, там искать Бога лица твоего, ты иди, Моисей. а нам это нравится, понимаете? Ты иди, ты иди, все делай, а нам нравится вот так жить. Нет, так долго не бывает." И поэтому многие так умирают, не достигши мудрости. Еще один пример приведу. Моисей, у него было детство кулаками, сначала душевно все проходят, а потом Бог говорит: иди, делай дело, ты вырос уже. вери, все, иди. Та я косой, я хромой, я тогда. Иди. Ой, хорошо, ну хоть с зароном, но пошел. Видите, как тяжелый этот период. Из всех героев вере, я видел только один Давида, не написано, что он мне говорил, я самый меньший, я с колена, я такой, такой, такой такой храбрый был. Вот у него одного такое, я вижу, не было этих проблем. Храбрый. А то все, я косой, я хромой, я косноязычный, я самый меньший в своем роде, да кто и такой. Всех когда были какие-то проблемы. Лев на улице, там все. И вот это держит в таком состоянии людей. Еще Самсон такой, что разорвал цепи. Еще такое, евреи, но я уже за них говорил, они были в пустыне, и Бог их кормил, кормил, потом говорит, идите, не захотели и умерли, только два человека вошли в землю битована. Переходной такой период, что когда работает Бог на тебя, и ты питаешься манной, питаешься благами, Бог тебя учит, а потом, говорит, ребенок, ты, сын, делай то, что твой отец. Вы, евреи, делайте то, что Моисей. Моисей вас вывел, явил Бога. И вы теперь выросли, то же самое. Идите с Богом, берите землю битовыми. Апостолы. Они были, помните апостолы? Они были со Христом. И Христос спрашивает их, когда вы были со мной, вы заботились? У вас была проблема с едой? У вас была проблема с одеждой? У вас была проблема с каким-то вопросом с жильем? «Не было». «Вы, вы постились?» «Нет». Вы, «А теперь будете поститься, когда меня не будет». «Помните, когда жених, то ну зачем поститься?» «Будете». «А теперь, вы, продай там одежду, купи меч». «А теперь берите ответственность на себя. Манна кончилась. Переходите в период. И давайте, заботьтесь. Я когда приехал в Киев учиться, в холодильник мама, мама не положила. Мама за 250 километров. Я носки рай... А носков нету, не постирал. Давай старый одевать. Стыдно, но все. А потом же давай в холодильник что-то брать. Все, манна кончилась. А мозги-то еще не перестроились. И так пару дней пролетел, что холодильник пустой, там тот что-то не постирал. Второй раз одел. А потом давай стирать, давай одеваться, давай... Короче, в холодильник. Мозги заработали. Давай работай. И вот такой переходной период некоторые не хотят идти. И в физическом мире, и в духовном мире. Но, слава Богу, что мы не такие. Скажите, аминь. Давайте еще Захара 10 глава, почитаем. Захара 10 глава. Я там, наверное, не давал это. Почитаем Захара 10 глава. Мы еще... Еще и разберем хорошенько эту главу. Но сейчас главную мысль. «Просите у Бога дождя, во время благоприятного Господь блеснет молнией, даст вам мобильный дождь. Каждому злат на поле». То есть вовремя дождь. «Ибо Терефиме говорят пустой, вещуны ложные, рассказывают сны лживые, они утешают пустотой, потому...» Поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыра. «А на пастыре и гнев мой, и я накажу тех, которые идут впереди. Ибо посетит Господь своего стада свое, дом Иудин, и поставит его, как славно коня своего на брани. Из него будет краегольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. Они будут как герои, попирающие врагов на войне». Спасибо. Итак, Бог говорит на пастырей гнев. Почему? Вы не так учите мой народ. Это вы мой народ, это царский род, это народоправители, это герои, которые будут освобождать, побеждать и все. А вы им все рассказываете? Вы неправильно ведете, вы неправильно учите. Из них все народоправители. Авраам, наследник мира. Боисей высвободил, Иосиф царствовал. Ну, люди, Бог говорит, вы будете царством священников. А люди, люди неправильно учатся. Неправильно учат пастыря, и люди неправильно учатся. И Бог говорил, у меня плакальщиков, помните, сколько? Миллионы плакальщиков, все плачут, да. Хороших людей, которые делают добро. Много у Бога есть таких хороших людей. А царей... Вот таких народоправителей, тех, которые единицы. И весь мир их ждет, когда они станут на ноги. Поэтому мы будем сегодня, что Бог нам хочет понять, что мы дети. Яблонька тебе, тебе, тебе, а потом давай другим. Ребенок тебе, тебе, а потом давай то, что родители делали. они, видишь, работают, ты давай работай. Яблонька, ты видишь, старая, дает яблоки, и ты давай, и давай яблоки. И вот мы, и мы каждый должен подражать своему отцу и действовать. Вы евреи, видели, что Моисей делал? Не я с неба, вот, а Моисей, имени моим что делал. И вот он вас был учитель, он вам передал все. Это а теперь вы делаете, А не хотим. И те, которые вот этот переходной период не хотят покориться Богу, так они погибают. А те, которые идут, становятся героями, народоправителями. И вот пришло такое время, чтобы мы начали подражать своему отцу. Никому другому. Каждый должен подражать отцу. Все. Подражать и мы должны подражать отцу небесному. Как он ходит, как он сидит, как он говорит, как он... И мы должны учиться. Вот напомню вам две картины. Я их постоянно буду говорить. Первая картина это когда Бог сотворил все. И Адама поместил на все готовенькое. И чем эта картина закончилась? Вот то, что мы вокруг видим. Ужасами, смертью, проклятием и болезнью. Почему? Потому что Адам не был обучен, не был воспитан, не прошел трудности, на все готовенькое. Он не мог справиться с управлением государством. У него не было ни опыта, ничего. Вот поэтому все хотят, дай, дай, дай дай мне, а я не учусь, не тренируюсь. Поэтому такие они ни на что не годные. Поэтому Бог хочет, Бог по-другому по хочет. Он взял второго Адама, Иисуса Христа, и поместил его в пустыню. Потому что, хотя все вокруг процветало, но духовно было пустыне, люди были оторваны от Бога, от жизни. И опять земля была безвидна, пуста, как у Отца небесного. И теперь говорит сын, а теперь мы будем творить новые небо и новую землю. И ты будешь, и ты будешь творить, эта пустыня сделается садом, а там, где сад, не а пустыня раем будет. И будем творить новое небо, новую землю. И вот Иисус Христос, Он пришел как новый человек и рожал новых людей, воспитывал новых людей, воспитывал царей, и с ними и Бог говорит, будете царями и священниками царствовать на земле. Вот эта задача, как Иисус Христос был обучен всему, прошел через все, и Он Духом Святым царствовал на земле, владычествовал, и ничего не взял, ни ад, ни смерть, ничего... Так и Бог, Он взял 12 учеников и воспитал их, простых людей, рассказал им, кто они такие. Петр, ты не рабак, ты апостол, ты сын Божий, ты одно с Богом, ты царь, ты священник, и ты Матфей тоже. И, ты...» и вот они поверили, и Он их тренировал в вере, кто они такие. И это открылось в этих простых людях. И они начали царствовать, как Иисус Христос, и начали творить нечто новое. Аминь. Пойдем дальше. Моисей, пример Христа. Евреи жили в рабстве, в земле. Он их вел. На нем была рука Господа и уста Господни. Слова Господни в устах его. И он вел их в землю обетованную. И сегодня Бог и нам говорит, вы будете царствовать на земле. И евреям, откровение, 5 глава. Он садил нас царями и священниками, мы будем царствовать на земле. Исая, дайте еще. Исаия, так, Исая 51.16. Я вложу слова мои в уста твои, тени руки покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать всему, ты мой народ. Это вот что Бог делает? Он вложивает, ложит свою руку на нас, как на Моисея положил руку, это самое, и давал ему уста, и он говорил слова, как Отец Небесный, и эти слова поразили врагов, и дали новую землю, и, и питание, и образование, и все получили через слова. Поэтому сегодня Бог говорит: так же само Он влаживает слова в уста наши, так? тенью руки покрывает, чтобы устроить небеса и утворить землю. Но Моисей устроил небеса, над евреями было облако. Аминь. Это самое и вел их в землю. Это образ, чтобы мы сегодня сами так вошли видели руку Божию, покорились на этой руке Божией и говорили слова веры, подражали Отцу Небесному. Эти слова веры будут разрушать ярмо, выводить людей из неверия, болезни, проклятия и вводить в Царство Божие. Аминь. Это наша задача. Это как дважды два четыре. Поэтому мы должны стоять в этом. Исайя 32. Вот царь будет царствовать по правде. и нельзя будет править за закону И каждый из них Будет, как защита от ветра, покрова от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущий. И очевидящие, не будет закрываемые уши, слышащие, будут внимать. Будут внимать. И сердце легкомысленное будет уметь рассуждать, и косноязычный будет говорить ясно. И невежды уже не будет называть почтенным, и о коварном не скажут, кто он, чест, кто он честный». Мы все цари, мы все еще одно стих, псалом 44.17. Там говорит, забудь, возлюбленная, отца, матерь, забудь все. Оставь. И вместо отцов твоих, вместо рода плотского, будет тебе род духовный, будут сыновья твои. Ты от него родишь новых, сыновей родишь. И ты поставишь их князьями по всей земле. Бог дал этой церкви через одно апостола пророчество, что из этой церкви будет... Моисеи, Чита, Тимофея выходить. Поэтому те, которые будут освобождать людей из рабства и водить землю битованную. Аминь. Но что нужно? Ходить с Богом и правильные слова говорить. Вот это мы сегодня чуть-чуть больше углубимся. Вот это, в чем этот переходной период? Переходной период такой, что когда дети, они в доме, они «Папа, дай, папа, дай, папа, дай, папа, дай». «Яблонька, папа, дай, папа, дай». «Евреи не, папа, дай, папа, дай». И папа физически помогает, папа духовный, Моисей, помогает. Но приходит время, говорит, «Все, время папы закончилось. Идите, делайте то же самое, что папа». А вот что наш папа делал? Земля была без безвидной, пуста, и Дух Божий носился, и Он говорил слова, Он творил словами. Правда? Значит, папа, знаете, Иоанна, первая глава, первый и второй стих. В начале было слово, и слово где было у Бога. Значит, было слово, так? И это слово было у Бога. А кто такой Бог? Слово. Значит, было слово, в котором было слово, и это слово Бог говорил слово Христа. И Дух Святый все исполнял. Повторяю еще. В начале было Слово. И где это Слово было? У Бога. А Бог кто такой? Слово. Значит, Слово где было? В Слове. А Слово что рождало? Слово. Понятно? Вначале, вот, вот мы читаем много за евреев, как они были в Египте. И с чего все началось? В начале было Слово. И где-то Слово было у Моисея. И Моисей был Словом, был Богом, ты будешь Богом. Итак, Моисей – Бог, в котором было Слово Божие, и Моисей, как Отец Небесный, говорил Слово Божие. И они работали. Помните? Ты будешь Богом для фараона. Повторяю, вначале было Слово, и где Слово было? У Бога. А Бог кто был? Слово. Значит, где слово было? В слове. И что слово говорило? Слова. Восвобождало, Восвобождало слова. Как яблоня-яблони, яблони, как груша-груша. А, итак, и если мы... Самый такой идеальный пример из плотских, ну, по плоти, это Моисей. Что, что в Израиле было? Освобождение Израиля. Чудеса, знамения... Кровь акца, море, манна, вода скалы, закон, скинья. Короче, откуда это, где-то все было? У Моисея. Так. Так, вначале было слово, где слово? У Моисея. А Моисей кто был Богом? Раз ты принял слово, Слово это Бог. И вот Моисей, <сосхот> Бог, Рожал, слава Божие. Почему называется Бог? Повторяю. Если залили в бутылку боржомы, пишем боржомы. Если залили синдуки, пишем и синдуки. Залили в такие, а бутылка одинаковая. Там, это, о, да, оливковое масло, пишем, там, оливковое масло, так? И что залили, то и напишем. Если Моисей принял Бога, слово принял Бога, значит, ты должен видеть себя Богом. А видеть себя Богом, что ты, Бог? Говорит слава Божие. Вот только вот это будет работать. Плот не действует немало. И вот смотрите, и вот мы должны, что мы сегодня как дети Божии, Мы по плоти, родились по плоти, плотские. И мы наелись от плотских дел. Мы знаем, кто мы такие, и так дальше все. Что ж, надоело, жить не хочется, так? Это, это, а теперь мы родились свыше. И здесь вера. Мы видим себя новым человеком, невидимым. Мы должны видеть, какие у нас способности, какие это мы дети Божьи, и у нас способности нашего Отца в духе. И в том мы такие Слово. И что у нас есть Слово? И что мы должны рожать слова? В том мы такие сыны Божьи, вы боги сыны Всевышнего в духе, потому что не, потому что это плотское, а потому что Бог во мне, и я должен видеть в себе Христа, Бога во плоти, и что я должен видеть? В себе это Бог живет во мне. Бог, имеющий Сына, имеет Отца. Я Слово, так? И во мне есть Слово Бог. И это Слово Бог побуждает меня, что говорить. И я Иисусом Христом образом говорю, как яблони все в яблоке, и я яблони выдаю яблоньки, груши все в груши, и я груша выдаю груши. Я образ, в котором есть груши, и я выдаю груши. Я Слово, которое рожает Слово. Я Слово, которое рожает Слово. Моисей был Словом, который рожал Слова. И вот мы, которые родились от Слова Божьего, кто мы такие? Слово. И что у нас есть? Слова. Какие слова? Божьи слова. А Божьи слова, они суть Дух, они власть, они способность, они помазание, они не возвращаются с а сделай то, для чего это Слово посылается, как Слово Божье. Павел говорит: так как вы приняли от нас, не как слова человеческие, а слова Божии, поэтому не действуют у вас. А слова человеческие не действуют, а слова Божьи не возвращаются с то Поэтому давайте еще почитаем некоторые слова, как говорят апостолы, как они об этом говорят. 1 Петра 4,11. Говорит ли кто? Говорит, как Слава Божия. Давайте скажем, говорит ли кто? Говорит, как Слава Божия. Ты умер? Ты умерла? Тебя нету? Нету. А кто есть? Христос. Поэтому увидь вере Христа. Библия говорит, если вы поверите, кто вы такие? Если вы будете верить, как написано в Писании, то из вашего чрева потекут реки. Не откуда-то, а из вашего чрева потекут реки жизни реки воды. Поэтому я должен видеть Христа. Потому что Божий Ишак выдает свои звуки. Курица кудкода коня. Там голубка там воркует, там еще что-то. А ну, каждый свои звуки издает. А я, а я, Сын Божий, Слово, должен издавать слова. Каждый все породу, поэтому каждый свою породу, и шаг, короче, свое. А я, а как мне говорить слова? Если человек, как я буду Божьи слова говорить? Божьи слова может говорить только Бог. Поэтому, Моисей, я тебе делаю Богом, чтобы Ты говорил Божьи слова. Я тебе даю слово, не просто Ты говоришь, а Я тебе даю слова. Вот рука моя на тебе, и слова мои в Тебе чтобы устроить небеса, облако над евреями, так? И землю дать им обетованную. Вот сегодня Бог также же и повторяет, что мы это должны делать. Вести людей в Царство Божье, покров быть. Колесница конится над домами нашими, над семьями, над церковью. И люди будут сюда, видите, какие времена? Люди будут бежать сюда, нас Бог готовит. Больницы еще будут заполнены. Мы еще, вы увидите, что еще будет и будем идти молиться, освобождать людей, прибегут герои, в кавычках. Итак, Бог говорит, говорит ли кто? Говорит, как Слава Божию. Как Слава Божию. То есть, видишь в себе Бога, открывай уста, и Бог наполнен. Вот я вижу в себе Бога, открывай уста. Гара, махара, и я говорю на языках. Ну, есть же во мне Бог. Это Бог молится мне Духом Святым? Молится. Значит, каждый из вас есть Бог? Есть Бог. Только нужно верить, научиться, упражняться в вере. В вере высвобождать, что это не просто языки, так? а это Дух Божий, это власть, направленная эти языки на кого-то. мой друг, он сильный в нем дар и знание бесов был. Он молился, это там бесы не хотели. И как-то Бог говорит, начни молиться на языках. Он направил на них, разумом, он направил свою, это самое, уста на него. И начали молиться. Он, огонь! кричать и начали выскакивать с человека. Слушайте, что ты видишь в себе? Что ты видишь в себе? Иисус Христа огонь, с глаз огонь. Увидь себя, что ты дух огонь пылающий. Увидь в себе Бога. Не просто а, молюсь на языках. Ведь начинай по мере веры твоей, будет это проявляться. Что ты вере, то и будет. Поэтому прилагай всю старание, покажи веру. Кто ты? Я Сын Божий, чтобы говорить слова. Я Слово Божие, родился Слово Слова Божия. Вырос, я есть Слово Божие. Я яблоко, чтобы рожать яблоко. Для жизни других. Я, как Христос, дерево зеленеющее, взрослое, чтобы начать говорить слова. Вот в этом мысле не спросителей, так, с хороших людей должны превратиться в царей. Цари говорят слова, царствует и царство проводит движение. Моисей говорил слова, и Царство Небесное провело в движение. Я повторяю то, что мне Бог дал это слово, которое я никак не мог отдам и распознать его. Что Бог говорит, когда ты проповедуешь, ты проповедуешь небесам или людям. Когда ты говоришь, ты говоришь небесам. Когда ты повеляешь небесам, я говорю, как это я небесам, я не мог. Я переводы спрашивал. я годами не мог это поехать. Поехал миссионером в Америку, это мне апостол один пророчествовал. А потом дошло когда царь говорит взять город, взять то-то, наградить, снять того-то, сделать, уволить. Кому он говорит? Он не этим людям говорит, а он говорит царству, которое приходит и приказы подписывает, приходит и садят, приходит и благоставляет, приходит город строить. Кому он говорит? Он говорит царству. И когда я сейчас проповедую, я не вам проповедую, а я говорю слова, Духу Святому даю, а Дух Святый в ваших сердцах работает. А если я просто так говорю, тогда я философ. Пару вы ищете доказательства, Христос ли у вас? Христос ли во мне? Говорит, Он не бездействует у вас. Ты спасся, ты изменился, ты прозрел, ты понял, ты окреп. Посмотрите на себя. Что по мере какой-то, по, по мере вы все поменялись через этого пастора Василия. Я в безумии говорю, как Павел, так? но это факт, так? Но мы все учимся, мы должны тренироваться. И я должен расти. Мы всю Павла не почитать достигшим, а что-то получилось, жалею, что так долго, доходило до меня. Но я сейчас упражняюсь в этом дерзновенно. И когда, вот когда вы проходите, с детьми разговариваете, видите в себя Христом, видите в себе Слово, и открывайте во имя Господа. Все, что вы делаете, делайте во имя Господа. Аминь? Имя Господа написано на челе вашем. Поэтому во имя Господа говорите, и, с этого, и, и Бог через ваши уста явится. И, будет, и детей будет писаться Евангелие, жены будет писаться Евангелие. Везде будет писаться Евангелие. Аминь. Аминь, аминь. Когда вы благословляете страну, вы, когда Моисей говорит, да будет град, Кому Он сказал? Небесам, чтобы град сделали. Когда он сказал мошки пошли, кому он сказал мошкам? Он сказал небесам, чтобы двинули мошки. Когда Петр сказал встань и ходи, кому он храмому сказал, что храмой не хотел ходить до сих пор, что ли? Что он лентяя гонял, он, он небесам сказал, чтобы не подняли его. Поэтому Бог благоволит дать вам царство. Скажите аминь. аминь. И вы наследник. Наследник, завещатель умер? Умер. Завещание вам? Вам царство. Значит, а вы кто в этом царстве? Цари, наследники. Значит, когда вы будете говорить, как цари, царство будет работать? Будет. Вот то, что мы сейчас должны перейти в период спросителей, переходить на царей, на священников. Видите, беды приходят. И сегодня Бог поднимает церковь во власти, чтобы мы стали за родство, стали за себя, за города, за все. Стали Моисеями. Я не знаю, как еще будут трудности, будем как-то людей кормить, что-то будем решать, и куда они пробегут. Я не знаю, что еще будет, что нас ждет. Я еще верю, что Бог продлит хорошие времена. Аминь. Дальше так. Говорит ли кто? Говорит, Говорит как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, как он дает Бог. По мере веры, силы. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держа в веке. Аминь. 2 Коринфянам 5:20. 20. Итак, мы посланники от имени Христова. Как бы сам Бог увещевая через нас. От имени Христова просим, перемиритесь с Богом. Я вот как бы сам Бог. Аминь. Авраам взял, говорит, и соколол. А Бог говорит, стоп, ты отдал мне сына. Так я же не дорезал. Ты сделал это в духе. Аминь. Поэтому вы так должны делать. Вот я вижу царство за мною. И я сейчас скажу, буря, умолкни. Я вижу себя во внутреннем человеке. Как будто у меня тела нету, Тело Бога дано. И я внутренним человеку говорю, Умолкни, я, как Авраам зарезал сына, так и я бурю установил. И не сомневаюсь, и благодарю славлю Бога, пока она не утихла. Я проклял эту болезнь или поразил эту болезнь. Говорю, засохни, Аминь. И отвернулся: славлю, благодарю Бога, пока этот человек не исцелится. Царство будет работать. Я царству сказал. Лестер сам расписывал, туземцы, этот человек умер то твое время? Нет. Тогда дух смерти вон, уйди, жизнь, вернися, воскресни, будь здоров. Аминь. Кому не сказали? Небесам. И стоят, поют все песни, которые знают до тех пор, пока не воскреснет. Дальше кто работает? Царство. И вот мы должны начать сотрудничать с царством. Как Моисей, как Петр, как все. Вы видите, что все служители, они, когда проходила беда, они не молились о Богу. Они говорили, прозри, встань, Ходи, ослепни, противник правды Божией. Будь здоров. Они повелевали, они молились по ночам, по вечерам, чтобы быть в духе, быть в форме. Мы будем в посте, в молитвы в слове пребывать, потому что нам быть в духе. И молитесь за меня, Павел говорит, чтобы мне дано было дерзновение. Я много чего знаю, но когда я приду перед болезнью, перед проблемами, перед врагами, мне нужно не знание говорить, так? Как? А мне нужно дерзновение, что сейчас будет по моим словам. Небо сейчас придет движение. Раны придут движение, будет исцелять. Ангелы придут движение. Вы цари, вы священниками. Пришло время, вот то, что видение мы запускали. Мы в нем цари, мы в нем священники. Мы в нем одно с Богом. Мы сыны, наследники. Вот то, что мы говорили, теперь надо стать в этом деле и начать служить людям, поворачиваться к людям. Кто поймет это дуновение ветра, и начнешь сейчас служить Бога, будем еще говорить, как работать помазание, вы выйти, будет успех дерзновений. И не переживайте, если у вас что-то не получается. Просто мы так должны учиться. И выйти, не получается сразу, бей пять стрелами, бей десять стрелами. Не получается, помоги кого-то, но добейте эту проблему. То есть, учитесь царство проводить движение, учитесь владычествовать. Видите, какое время пришло? Ой, ой, ой, а я не заболею, а меня не возьмет. Даже если это случится, Бог через печь меня проведет, пройду через ковид, нас ноги прошли и ничего с ними не сталось. Будем молиться друг другу, тренироваться в вере. Халлелуйя, Галатам, уже не я живу, но живет он мне Христос. А то, что ныне не живу в плоти, то я не на, плоти, то я, не на я живу верой в Сына Божьего, Аминь, который во мне. Я вижу Его во мне, и я им говорю, действую, возлагаю руки и благословляю. Я не собой живу, я не по плоти живу. Я вижу Бога. Аминь. И поэтому, друзья, когда возникают какие-то проблемы, дайте что Римлянам, 10 глава, 6 стиха. 6 стиха. время. А праведность от говорит так. Не говори в сердце на твоем, кто зайдет на небо, то из Христа свести. Вот когда появляется проблема, Господи кричать, Господи! Вот Боисей орал, да, вернее, да, это евреи кричали. Бог у умилосердился, пришел, а ничего не делает. Почему? Потому что все обетования в нем, да и аминь, слава Богу, через кого? через нас. Когда он, для чего? Первая картина, Бог все сделал, и Адаму дал, а толку никакого. А вторая картина, он послал Иисуса первенца, который прошел через все, обучен всему, и на земле царствовал над бесами, над всем, прошел все, ты ее не обдуришь и царство не отнимешь, потому что он опытный. И вот сегодня как перенес, так и нас Бог сегодня тренирует, учит, чтобы мы учились о чему-то. И ори сколько хочешь там. Это надо подумать. Почему я ору? Почему я ору, те годамы, Если Бог сказал, что все будет через меня, то что же за Богу гаю? Он ничего не будет делать. А эти обстоятельства, чтобы ты начал что-то делать. Понимаете? Поэтому, когда у вас есть какие-то проблемы, что вы, ой, Господи, где, как это Бога свести, кричать до Бога? А Бог говорит, что вы зовете мне, Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю. Или кто сойдет бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит праведность отвергает, Не говори в сердце. Давай скажем, Не говори в сердце свое. Не говори в сердце, где там Бог на небе. Где там Бог, ой, умер Бог. Ой, хорошо было те, которые были во время Христа. Не говори-то, скажите аминь. Но что говорит Писание, близко к Тебе Слово. Где оно? В устах твоих и в сердце твоем. То есть слово вере, которое проповедуем. Моисей принял, Моисей искал Бога, евреи искали Бога. А где Бог работает? В сердце и устах. В сердце и устах. Давайте скажем, в сердце и устах, в сердце и устах, в моем сердце, в моих устах. Все обетования через меня. Поэтому перестаньте трусить небо. Начните заумбраться. И начните, простите у Бога дождя, чтобы он укреплял, благословлял, учил и все. А проблемы, простите, слова, откровения. Простите, как мы это сделаем с тобой, Господь? Как мы сдвинем это море? Как мы людей накормим? Как мы работу получим новую? Как мы там туфли кончили или что-то там нету? Как, это, как мы это сделаем с тобой? Нет проблем у нас! Есть только одна проблема – откровение. Гибнет народ за невежество. Как в это дело, как получить откровение? Приложи, смог. Фу, хорошо, понял. Приложил, нарыв пропал. Исчез. Води покупайся, води то, то Откровение только. Ой, вода горькая пропадает. Вот дерево есть уже. Все готово. Только нужно откровение. У Бога жизнь. И Бог учит нас жить на этой земле. Аллилуйя. Ну, сегодня мы как-то так все затягиваем, так. И что нам нужно, друзья? Какая задача? Какая у нас сегодня задача? Первое – подумать, что мана закончилась. Если все обетования через меня, то чего же я ору? Я люблю Тил Осборн. Тил Осборн – это великий евангелист. Я любил его слушать. И мы пригласили его к моему другу в гости, получилось и я так слушал, что он рассказывал, беседовали с ним, вопросы задавали. И он говорил, 50% христиане молятся о том, что им дано. А вторые 50% моли их, а они молятся Богу о том, что они сами должны делать. Какой результат? Повторяю. 50% просят то, что дал им, а Бог говорит, я вам дал царство, я вас сделал царями, я вас сделал священника, руками над вами, уста, я сам, ни Бог не где-то, Он в вашем сердце, в ваших устах. Если будешь сердцем веровать, так, в ты, и что будете по твоим словам, и начнешь говорить, я начну проводить исполнение слова рабов своих. Если будете верить, как написано в Писании, то из вашего чрева, ниоткуда то да, из вашего чрева потекут реки. И все обетования, да я аминь через вас. Поэтому бросайте 50% молитвы, что Господи дай, а начните славить Бога, что пункт номер один видения. Я сын Божий, наследник природной способности, чтобы говорить такие же слова, как отец. А как? Я одно с Богом. Аминь. Он меня же вытарит, вызывает хотение действий и так дальше. Я подожженец царь и священник. Аминь. Аминь. И дальше работать. И возьмите, извините, чистый лист бумаги. Внутри точку нарисуйте. Это «Я». Это, это, это, это, это нет, кружок такой. Это «Я». А там внутри пишите «Бог». И все. И стрелку на семью. И пишите, что там нужно. Стих какой-то. Стрелку туда, на здоровье, на то, на то, на то. И увидите, земля из пуста. И кто делает, должен ее сделать раем? «Я» через, через, что должен, и я, говорит, там рабство, через кого, вот кричат там евреи, ничего Бог не делал, говорит, я иду, но через человека, через тебя иду, Прими меня, Моисей, хорошо, и он начал, принял Бога, и начал Бога через свои уста высвобождать, и все начало, все начало через него быть, вначале было слово, и слово было где, у Бога, и, а, а кто такой Бог? А кто такой Бог? Это Слово. Значит, было Слово, у которого было Слово. И это Слово начало говорить слова, и все начало быть. Что мы видим в Старый Завет через Моисея? Вначале было Слово. Где Слово было у Моисея? И Моисей был кем Словом? Это Богом. И он говорил слова, и все начало быть. Что мы читаем в Библии? Понятно? Поэтому, кому мы? Мы созданы по образу и подобию Божьему, У меня образ есть, и я должен подобно Ему действовать. Не подобно Дьяволу, а подобно Богу. Аминь. Поэтому надо бросить этих идолов. Это, и начинать подражать нашему Богу. Аминь. Хорошо. Нарисуйте в себе это. Нарисуйте и начинайте провозглашать Слова. Видение себя, кто ты такой. На себя говорю. Вы же не были спасены, Бог вам дал слова. Каюсь, Иисус, будь моим Господом. Вы же этими словами с Богом родили себя? Родили. Ну, теперь стройте свой дом. Земля безвидная, пуста. Чудесное положение. А я никто. Вот Бог избрал таких, ничего не значащего. Годишься, во всем пунктам годишься. Вот давай будем работать. Пророчествуй на себя, на это самое, на свою пустую голову, если пустая, она заполнится. На пустой кошелек заполнится, на, на, на пустой желудок, на, на пустую, там кого-то, ты видишь, в детей пустота, мудрость придет. Начинай пророчествовать, начинай говорить все. Вот будем учиться этого. Итак, наверное, аминь. Это переходной период. Какой переходной период? Кто повторить? Мое слово в сердце и в устах. Да. Переходной период. Мне Что такое переходной период? Довольно вам, хватит вам полно уходить вокруг горы. Что надо делать? Переходной период. Какой, какой сегодня говорил? Переходной период. От чего куда? А? Брать. Начни То есть переход с детства к взрослой жизни. С принятия к отдаче. Понятно? Поэтому сколько 600 человек, сколько покорились этому делу? А? Два. Остальные остались в детстве. Не получили обетование, обетование через них не начали работать. Поэтому сегодня, друзья, мана закончилась. Я говорил об этом. И мы начнем работать. Работать в духе, работать как церковь, работать в служении. И начинайте это работать. И даже если вы ребенок то духовный, дети, мы не должны подражаться теории эволюции. Сегодня я такой, а завтра буду чуть-чуть другой. А потом мы сначала не учим детей, сначала на кошку, потом на собаку а потом на медведя, потом на слона, а потом, может, на человека. Нет. Мы сразу говорим, они в куклы играются, я мама, я папа, я там кто-то. Сразу на человека жучимся, правда? Так и вы. Берите образ, учитесь на Бога. Вы дети Божьи, подражайте Богу. Начинайте, сколько можете, начинайте это делать. И будет работать. Вы увидите. Будет работать. Будет на свои проблемы, говорите. Вот что не нравится, проклинайте, только не людей. Все, что наслаждено неправильно, поражайте, сокрушайте. И, не, и чуть -чуть, по списку. Нарисуйте вот точку, и туда стрелку, туда, туда стрелку. Что нужно? Там пусто, нет жилья, пишите там то-то. Нет то-то, пишите. И пророчествуйте на пустыню, На землю безвидной пусто. Но вы, когда пророчествуете, когда говорите слова, кому вы говорите? Небесам. Кому вы говорите? Царство Божие, как цари. Аминь. И тогда Дух Святый по вере вашей все будете ангелы исполнять. Они исполнители Слова Божьего. Поэтому говорите Слова Божие. А Слова Божие могут говорить только Бог. Поэтому никуда вам нельзя деться, как быть сынами Божьими, родом Его. И говорить Слова Божьи. Давайте встанем на ноги. Аллилуйя! Цари, священники, сыны Божьи, Мана закончилась. Слава Богу, что ты нас воспитал. Слава Богу, что ты нас кормил, поел, воспитывал, и все. Слава Богу, что мы пришли к Тогому. И мы не смотрим на эти горы неверия. Мы не смотрим на то, на себя, какие мы по плоти. Мы знаем, что мы Сыны Божьи. Мы знаем, что Ты в наших сердцах и в устах. И мы, Господи, сегодняшнего дня, конечно, будем просить Тебя благословения, будем купаться в Твоей любви. Будем просить откровения, милость, исполняться Духом. Но проблемы начнем решать Твоим Словом во имя Иисуса. Итак, Бог благоволит вам дать Царство. Примите Царство. Примите сверхъестественные способности. Называться и быть детьми Божьими. Примите сверхъестественные способности быть служителями духами Примите Царство и Помазание. Аминь. Примите дары Святого Духа. Просто говорю, Господи, вооружи меня. Господи, укрепи меня. Господи, снаряди меня. Аминь. Боже, я сегодня принимаю это слово, чтобы царствовать. Соломон просил мудрости. Соломон, Соломон там просил то-то, другой просил то-то. И ты, Господи, давал им, Господи, и сегодня благослови меня. Скажите, благослови меня, Господи, помажь мне, Боже, вразуми меня, Боже, и я отдаюсь тебе в руки царство через меня. Как ты хотел помочь людям, но не мог без плоти, Моисей тебе дал свою плоть и согласился быть Твоим служителем. И я даю тебе, вселись у меня, я храм Божий. Вызывай у меня, хотя не действуй. Я вижу себя Сыном Божиим, и я вижу себя Словом Божиим, в котором живет Слово, которое есть Бог. Аминь. Ты во мне. И я буду говорить, как Слава Божьей в молитвах. Я буду благословлять, я буду верить, что Дух Святый будет исполнять. Я подражаю Отцу мой Небесному. Земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился. И ты, Отец, говорил, и Дух все исполнял. Сегодня ты меня поставил на свое место. Сегодня я царь на земле. И сегодня Дух Божий через кровь Христа вернулся на землю. И я буду говорить... И ангелы Божии Сильные будут исполнять слова Божие Ты будешь через меня это делать Как через Моисея Во имя Иисуса, аминь Благословение вам Аллилуйя